Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт. И я наконец снимаю то видео, которое я вам очень сильно давно обещал. Это видео ответы на часто задаваемые вопросы. Я давно хотел сделать какое-то такое разговорное видео на фоне игры. Это такая классика Ютуба. И мне кажется, что вариант ответов на вопросы самый лучший. Вопросы, ребята, задавали в специальном посте в группе ВКонтакте. Если вы еще туда не вступили, обязательно вступайте, ссылочка в описании. А само видео скорее направлено на новую аудиторию, которая пришла там, я не знаю, за последний год, да, потому что речки в основном. Все ответы на вопросы уже знают. Хотя и для них тут найдется, конечно, кое-что интересное. Начнем давайте с такого стандартного вопроса. Как я пришел на YouTube? Что меня сподвигло заниматься стримингом? Как я начал записывать видосы? На самом деле, это все было от скуки. В 2016 году я уволился с той работы, которая была у меня в Москве. И уехал работать в Польшу на 3 месяца. Я устроился в логистическую компанию. Устроил меня знакомый моего друга. Я давно хотел, на самом деле, свалить из Рашки. У меня была такая мечта. И вот тут мне предоставился такой вариант. Много класс, поеду поработаю. Попробую, по крайней мере, мне совершенно не понравилось. Проблема была в основном в том, что сфера логистики для меня очень скучная и неинтересная. И после геймдева, где я работал ранее, мне прям ну, вообще не хотелось этим заниматься. Кроме того, появились кое-какие проблемы дома. И после трех месяцев работы там, узнав, что чтобы получить карту побыту польский вид на жительство такой, мне надо будет остаться в Польше на полгода, никуда выезжать будет нельзя. Я понял, что это вообще вариант мне абсолютно не подходит. И уехал, вернулся обратно в Россию. Приехав, у меня, естественно, не было работы, я начал поиск работы, и около двух месяцев я сидел дома, мне было вообще скучно, не хрен делать, а в это время мой друг Юдус, да, кстати, ребята, подписывайтесь на его канал, ссылочку в описании, он начал заниматься стримингом на Твиче, мы с ним иногда там играли, было весело, вроде клево и меня, мой друг, Паша Пауль, 120 Гигабайт, я думаю, вы его тоже хорошо знаете, он мне начал говорить, тебе тоже это нужно делать, тебе нужно делать обязательно видосы, тебе нужно заниматься стримингом, у тебя такой подвешенный язык, ты так много разговариваешь, будет очень классно, давай попробуй. Я на самом деле долго отнекивался, но Потом вот как раз в течение этих двух месяцев, когда я сидел дома, мне было абсолютно этим заняться. Я посидел там, немножечко покопался в Adobe Audition и постарался настроить какой-то такой фирменный звук на своей дешевой отстойной на тот момент гарнитуре. У меня вроде как это получилось, ребят, сказали, бля, это круто, звук вообще крутой, вообще давай попробуй что-нибудь все таки сделать. И я записал свой первый ролик по Dark Souls. И как-то вот так вот понеслось, поехал, начал писать ролики, потом вышел Пупкин, записал ролик по пупке, начал набирать вроде как более-менее аудиторию. И вот летом этого же года, 2017 год это был, я попробовал первый раз стримить. Сначала я стримил на Твиче, потом я перешел на YouTube из-за глюков Твича. Да, сейчас, наверное, это странно звучит, но тогда YouTube работал лучше, чем Твич. Если говорить про видосы, они а про стримы, то на самом деле я давно пытался делать различные видео. Их нет, естественно, у меня на канале, потому что там были какие-то типа маленькие скетчи. Я помню, мы снимали такой фильм ужасов на телефон. Помню, я снимал travel блог из Берлина, аж три целых видоса выпустил. Тоже на Ютубе у меня лежали на моем старом канале, сейчас они закреплены. Открытые. Может быть, я когда-нибудь вам их и покажу. Ну и кроме того, я сделал клип для своей группы Сатрепи. Так что, в принципе, я был знаком с монтажом. Мне нравилось этим заниматься. И я подумал, как бы, почему бы не продолжать этим заниматься, как хобби. К стримингу я пришел чуть позже, спустя полгода после старта канала. И было это по причине того, что это было проще... В плане создания контента, вот вышла какая-то новая игра, и вместо того чтобы писать по ней там не знаю 20 серий, я подумал, ну мне проще, наверное, ее будет пройти, если я хочу записать им на прохождение на стриме и с твича залить на YouTube, Потом Твич заглючил на одном из стримов по аутласту. И мой первый стрим на Ютубе был по Аутласту. второму, это была последний, исключительная типа, часть прохождения. Он набрал 200 просмотров. Для меня это тогда было просто ни хрена себе, 200 просмотров. У меня там подписчиков было, помню, 30 или 40, не помню. И я подумал, что это хороший способ развивать канал параллельно с видосами и иногда делать стримы, иногда делать видосы. И вот, собственно, так все и началось. Отсюда мы можем перейти к вопросу, как я уволился с работы, перешел на full-time, то есть начал зарабатывать только на Ютубе. Тяжело ли это было и как на это отреагировали мои мои родители, друзья и коллеги. Когда количество моих подписчиков приблизилось к 4000, я начал задумываться о том, что можно перейти на фуллтайм, попробовать, по крайней мере. Дело в том, что работа съедала очень много времени моего, и я не мог уделять должное внимание YouTube, а он требовал, естественно, все больше и больше внимания, потому что дела на нем ухудшались, развиваться на нем становилось все сложнее, набирать подписчиков все сложнее. И мне пришла в голову мысль, что работа мне мешает развиваться. И тут я понял, что мои приоритеты сместились в сторону на YouTube, что я не хочу больше работать. И я хочу заниматься только Ютубом, потому что только это сидело у меня в голове. Когда я сидел на работе, я постоянно проверял статистику. Меня постоянно отвлекал YouTube, я был на самом деле уже не очень эффективен на работе. И подумал, что меня, скорее всего, вообще уволят скоро, если я продолжу так работать. Своих коллег, которые были замечательные, великолепные просто люди, я не хотел их подводить. Более того, я посмотрел, что доход с канала, он у меня тогда был где-то, ну, в два раза меньше моей зарплаты. Но мне его хватало, чтобы оплачивать мой кредит, который у меня, к сожалению, есть и купить себе еды. Да, я подумал, ну если я могу оплатить себе кредит, купить еды, то можно попробовать, потому что если я буду заниматься каналом постоянно, возможно, мои доходы увеличатся, я смогу набирать подписчиков быстрее и так далее, и так далее. Но, естественно, никаких гарантий тут быть не могло и не было, поэтому мне было очень страшно. Я помню, я написал То ли следователю, поговорил с ним об этом, и он меня поддержал, сказал, ну попробуй, но в крайнем случае поголодаешь ты пару месяцев, потом найдешь еще одну работу и будешь дальше работать. С одной стороны, это, конечно, все правда, с другой стороны, если бы я вот уволился и у меня бы ничего не получилось это было бы фиаско провал моего канала я бы наверное забросил и перестал им заниматься но так не случилось и на самом деле это благодаря моему комьюнити которая очень сильно поддержала меня Помогло мне не подохнуть с голоду и помогает по сей день. За это вам огромное спасибо. Всех люблю, целую, обнимаю, респект и жесткий вам, ребята, правда. Коллеги, которые, как я говорил, замечательные люди, меня даже поддержали, несмотря на то, что когда я увольнялся, у них, естественно, прибавлялась работа и определенный геморрой появлялся. Они меня все равно, несмотря на все это, поддержали, сказали, что я молодец, что иду к своей мечте, и чтобы я фигачил, и у меня все получится. Родителям я сказал не сразу, через несколько месяцев, когда уже более менее встал на ноги, я рассказал, что да, все, я теперь работаю только на ютубе, но у меня все хорошо, потому что это уже несколько месяцев длится, и все нормально, я живой, еда есть, кредит оплачиваю, все нормально, не волнуйтесь, они мне поверили, и все окей. Насчет развития канала, что у нас дальше будет, если честно, я не могу дать определенного ответа. Я бы хотел разнообразить контент, игровой контент каким-то лайв контентом, может быть каким-то тревел контентом, может быть каким-то разговорным контентом, как я делаю сейчас. Но на самом деле все зависит от реакции аудитории. То есть я буду экспериментировать, буду выкладывать какой-то определенный контент, делать какие-то может быть необычные стримы, видосы и смотреть как на это реагируете вы. Если все хорошо, будем продолжать. Если все плохо, ну значит будем пробовать что-то другое. Ну для начала перед нами стоит цель добраться до 20 тысяч подписчиков, потому что основные изменения начнутся именно с того момента, потому что появится вебка, как я вам и обещал, и уже будем смотреть, что можно делать, какие новые форматы пробовать и так далее. Кстати, хочу поблагодарить всех тех, кто задавал эти все интересные вопросы у меня в группе вконтакте, обязательно подписывайтесь на нее, ссылочка в описании, если вы еще этого не сделали. Иногда были прям целые списки вопросов, но уж позвольте мне выбирать один, какой-то из этого самый интересный. тут я выбрал а, насчет того, приходило ли мне когда-нибудь в голову мысль если бросить YouTube и перейти на какую-нибудь другую платформу, если тут станет все совсем плохо. Приходило, конечно же, но я считаю, это плохой идеей. По одной простой причине, что все платформы со своими косяками. И Twitch, и Mixer, и Vast, уж тем более, да, последние две просто никому не нужны. На Twitch тоже большие проблемы с правилами, с банами, с глюками, с лагами. Если вы помните, я пришел на YouTube именно из-за лагов Twitch. А. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если уж у меня не останется никакого выхода, тогда, может быть, я и подумаю об этом более Серьезно, Пока я даже не хочу об этом думать, потому что до сих пор, несмотря на все проблемы YouTube я считаю его самый честный в плане развития платформы, где есть система рекомендаций и небольшие каналы, коим является на данный момент мой канал, имеют шанс развития. Twitch, тем не менее, я совсем не отбрасываю, у меня есть там канал, который я, конечно же, уже давно не веду, но может быть мы как-нибудь туда отправимся, я не знаю, заниматься тем, чем на ютубе нельзя. Например, смотреть какие-нибудь клипаки или просто какой-нибудь контент, за который на ютубе прилетает сразу бан. К этой теме можно отнести вопрос, были ли у меня мысли когда-нибудь бросить нафиг весь этот ютуб и вообще в целом, как я справляюсь с трудностями, которые возникают на пути развития канала. Дело в том, что я на самом деле довольно-таки упрямый человек и не люблю проигрывать. Я не люблю признавать, что у меня что-то не получилось. Только если я вижу, что все, вот действительно, конец, фиаско, то есть, наверное, когда у меня на стримах будет там три человека, один из которых я, два из которых это мои друзья, которых я умолял посмотреть стрим, тогда я, наверное, признаю, что все это никому не надо, я сдаюсь, нахуй это дерьмо, пойду найду работу где-нибудь там на заводе. Но пока я вижу поддержку аудитории, я, естественно, буду продолжать, потому что именно вы даете мне энергию, чтобы бороться с трудностями, и еще раз вам за это огромное спасибо. Если же говорить о ситуации не с каналом, а о каких-то просто сложных жизненных ситуациях, то иногда действительно там стоит признать поражение, чтобы начать э, новую главу, так сказать. Поэтому в целом не бойтесь проигрывать, это не конец жизни, но при этом будьте упрямы и старайтесь дойти до самого конца, чтобы убедиться, что вы сделали все возможное. По какому принципу я выбираю, что стримить? Хороший вопрос, на самом деле какого-то определенного принципа нету, я стараюсь стримить то, что мне интересно. Если какая-то новая игра вышла, она мне интересна, я ее стримлю. Если это не находит отклика аудитории, то есть людям не нравится, они не приходят на стримы, не ставят лайки, я, возможно, эту игру перестаю стримить и прохожу там где-то в свободное время. Иногда я стримлю игры, которые просто забавные, и я думаю, что они от мою аудиторию. Иногда мне хочется поностальгировать, я вспоминаю, какую игру я играл, но не закончил, например, в детстве и прохожу ее. Иногда я стримлю просто какие-то знаковые игры, которые мне настолько сильно нравятся, что мне плевать, смотрят их или нет. Так, например, с Death Stranding было, да, она не собирала больших онлайнов, но мне хотелось, чтобы она была на канале полностью, мы ее прошли. Насчет того, если у меня мысли выделить какой-то определенный день под игры с подписчиками. Нет, таких мыслей у меня нету, по одной простой причине. Любые мои планирования, например, на какой-то день, что вторник, это только хоррор, это была мысль сделать четверг только мультиплеером. И так далее, и так далее. Они все в итоге проваливались, потому что заканчивались игры, потому что настроение тоже бывает разное, потому что игровая индустрия все время в движении, выходит что-то новое, что надо обязательно посмотреть. Поэтому я это все-таки оставлю на волю рандома. Долго ли я копил на ПК? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что потому что я на него не копил, у меня был определенный ПК, и я его постепенно апгрейдил. Потому что сразу купить хороший игровой компьютер, ну, мне было не под силу с моей зарплаты, это в целом сложно, несмотря на то, что мне сильно помогали донаты, я все равно не мог взять, пойти купить компьютер, который стоит там 200 тысяч. Поэтому я постепенно проапгрейдил сначала материнку, потом процессор, потом видеокарту, потом доставил туда больше жестких дисков, купил себе ssd и так далее, и так далее, и так далее. И за это я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает канал, без вас бы мы бы стримили в 30 fps с лагами. ТОП 5 худших и лучших игр по моему мнению, на самом деле я всегда придерживался такой философии, что лучших и худших игр не бывают. Есть огромное множество хороших игр и огромное множество плохих игр. Я могу на рандоме просто выделить какие-то игры например конечно же серию Ведьмак, серию Mass Effect, GTA, но тут я не буду сильно оригинален. Насчет худших тут еще хуже, потому что в плохие игры я стараюсь не играть, могу только сказать, что по моему мнению такие игры как Bioshock и Alan Wake переоценены. Опять же, вы имеете полное право со мной не согласиться. Могу выделить жанры, которые мне не нравятся. Например, я не играю в моба, я не играю во всякие фри фри-туплейные дрочильни и браузерные игры. Также мало играю на мобилках. Чуть попроще вопрос, какая самая лучшая игра моего детства. Да, опять же, я не могу выделить одну игру. Но несколько игр мне назвать довольно-таки легко. Это были Космические Рейнджеры. Мне очень нравился Sims. Не надо смеяться, пожалуйста, да? И... Я, конечно же, зависал в КС, хотя сейчас в КС я играть не могу вообще. Если отправиться чуть дальше в детство и говорить не про компьютерные игры, а, например, про игры на сеге то я очень любил Червяка Джима, я очень любил игрушку Zero Tolerance и дик задрачивал в Mortal Kombat. На кого я учился и кем хотел стать? На самом деле учился я на очень скучной специальности, налоги, налогообложение Я совершенно никогда не хотел этим заниматься, пошел только для того, чтобы получить корочку, потому что там был очень низкий конкурс на одно место. А вот кем я хотел стать в детстве, на самом деле я всю жизнь мечтал быть человеком творческой профессии. Я хотел снимать фильмы, я хотел сниматься в фильмах, я писал сценарии, я писал рассказы, я писал музыку, то есть я хотел быть таким режиссером, актером, сценаристом и музыкантом. Из всего списка последний у меня получилось лучше всего, у меня все-таки была группа, мы выступали, у нас был альбом записан, но конечно никаких успехов мы не достигли. Зато все предыдущие перечисленные профессии я стараюсь реализовывать здесь на ютубе, да, да, то есть что-то где-то режиссирую, какие-то сценарии даже пишу для своих роликов, которые, к сожалению, редко выходят. Даже два полноценных клипа уже снял для своего канала. Поэтому я очень сильно благодарен Ютубу, несмотря на все его косяки, за то, что он дает мне возможность реализовываться творчески. Как я учился в школе? Отвратительно, ужасно я учился в школе. Никогда так не учиться, не берите примеры со стримеров. Дело в том, что на самом деле я в школе много болел, и по-моему класс 6 или 7 я практически полностью пропустил. И из-за этого, когда начала там алгебра, химия, физика, самые сложные науки я ни хрена не понимал. Поэтому я просто хрен забивал на учебу, очень много прогуливал, в том числе и в компьютерных клубах, конечно, за КС-очкой. Но из-за этого мне было довольно-таки тяжело заканчивать школу. Несмотря на то, что у меня получилось иметь не самый хреновый аттестат в классе. Он был далеко не хороший, где-то около половины всех оценок это были тройки. Поэтому я совершенно им не горжусь. Из-за этого позже мне пришлось очень много заниматься самообразованием, когда я понял, что я не хочу быть тупым. Да, я был, ну, не сказать, что очень образованным из-за своей лени. Поэтому, ребята, сейчас учитесь в школе хорошо, иначе потом вам придется либо быть тупым, либо придется самообразовываться и терять время уже во взрослой жизни, а там оно намного более ценное, поверьте мне. Чем я занимался до того, как стал вести канал на Ютубе и какое у меня хобби? Последние 6 лет, когда я именно работал в офисах, я работал в основном в геймдев-компаниях. То есть game development, А если еще точнее, компании, которые разрабатывали или издавали игры. К сожалению, большинство проектов, с которыми я работал, были всякие фри фритуплейные браузерки и полная параша. Короче говоря, ничего такого серьезного, ничего такого действительно крутого и значимого. Должность моя называлась комьюнити-менеджер, да, потом я стал лид-комьюнити и так далее. Это человек, который выстраивает и работает с игроками какой-либо игры. Следит, чтобы они там были довольны, следит за тем, чтобы новости постились по игре вовремя и так далее. И так далее, и так далее, да, там за технической частью тоже следит. Работал я в основном на польском языке, но вот для чего я поехал до этой польсы, курва, ебаномачище, научил вам польскего. На самом деле мне очень нравилось работать на иностранном языке, на польском, практиковать его, да, поэтому я сменил три места работы, но в каждом из этих мест я занимался польским комьюнити. А насчет хобби, ну конечно же, мое хобби это музыка. Музыкой я занимаюсь уже около 15 лет, да, с переменным успехом, в основном с не очень большим. Будем откровенны. Но, как известно, бывших музыкантов не бывает, так же, как и наркоманов, так же, как и алкоголиков. Часто, кстати, музыканты и сами являются наркоманами-алкоголиками, и видите, это все не просто так. Вот еще один большой список вопросов, но я выбираю вот этот. Есть ли у меня братья и сестры? Да, более того, я из многодетой семьи, то есть на семье было 4 ребенка. Это я, я был самым старшим. Плюс у меня есть 2 брата и сестра. С одним из братьев я уже практически не общаюсь, потому что он гопник и алкаш. А вот с младшими поддерживаю отношения. Периодически мы видимся. Бухаем, сестра, блядь, уже курит и занимается всякими другими ужасными делами, о которых я, если честно, не хочу знать вообще. Ну вот как-то так. На самом деле в детстве было довольно-таки весело такой огромной компании тусоваться. Ну и напоследок парочка таких жизненных философских вопросов. Было ли у меня когда-нибудь чувство, когда родной человек куда-то уезжает, что я его никогда больше не увижу? Нет. Дело в том, что это я всегда был тем человеком, который куда-то уезжал. В 2010 году я переехал в Польшу на несколько месяцев, потом вернулся. В 2013 я поехал на год жить в Берлин. В 2017 я еще раз попробовал переехать в Польшу. Но я всегда знал, что если я очень захочу, я всегда могу вернуться к своим родным. Поэтому, наверное, такое чувство может возникнуть только если кто-то уезжает на войну. Но я надеюсь, что в вашей и в моей жизни мы обойдемся без подобных ситуаций. Если же говорить о границах стран, то не забывайте, все границы — это просто бюрократия. Практически везде вы можете получить визу и поехать навестить своего родного человека, который куда-то уехал. Так что если вы оказались в подобной ситуации, не расстраивайтесь и попробуйте запланировать поездку. Когда я жил в Берлине, ко мне в гости приезжало огромное количество моих друзей, мы замечательно проводили время. И последний вопрос. Что бы ты хотел сделать в жизни, но не можешь этого сделать? Если честно, я бы хотел больше путешествовать. Вот сейчас это, наверное, самый больной вопрос. Во время карантина, всяких там, да, закрытых границ и так далее. Я тот человек, которому необходимо движение, я очень люблю куда-то ездить. Мне нужно видеть новые города, получать новые впечатления, встречать новых людей, иначе я начинаю чувствовать, что я засыхаю, мне становится так скучно, что хочется биться головой об стену. Конечно, Конечно, видеоигры в этом плане спасают, там тоже можно, знаешь, так попутешествовать по параллельным мирам и так далее, но все-таки это не то. А путешествие это к сожалению почти всегда дорого. Тем не менее, я стараюсь как можно чаще выбираться куда-то, съездить туда, где я уже был, или туда, где я еще не был, повидать своих старых друзей, посмотреть на что-то новое, обновить, так сказать, окружающую обстановку. Это мне очень сильно помогает. Сейчас я понимаю, что я не видел еще очень большое количество стран, которые мне хотелось бы посмотреть. И я надеюсь, что в будущем у меня получится это сделать. Возможно, я даже буду пилить вам какие-то такие travel блоги заливать их сюда, потому что мне бы хотелось тоже делиться своими эмоциями из путешествий. Но на самом деле все довольно-таки реально, да, может быть не сейчас, а попозже. А если уж отвечать на вопрос, что я бы хотел делать, что не могу, я бы хотел летать. Охуенно было бы. Ну вот и все. Я надеюсь, после этих ответов на вопросы вы узнаете меня чуть получше. Большое спасибо всем тем, кто задавал эти вопросы у меня в группе ВКонтактики. Если вы еще не состоите в этой группе, обязательно вступайте. Ссылочка на нее в описании и приходите на наш канал. Дискорд сервер, ссылочка там же. Я считаю, что подобные видео это действительно хорошая идея, чтобы вы получше меня узнали, и в целом для контакта со своей аудиторией. Если у вас есть какие-то еще идеи по поводу подобных видео, напишите их обязательно в комментариях. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!